В прошлом году у меня появилось две орхидеи, оказались они практически одного цвета, вот, и буквально в декабре месяце они зацвели, и у обоих одна и та же проблема на цветоносе. Вот у этой орхидеи небольшой цветонос, всего лишь Шесть-семь цветочков и бутончиков. И вот у этой орхидеи тоже цветонос небольшой. Тоже 6 бутончиков было. Вот. И так не дружненько они цвели. А сейчас начал немножко... Вот с Нового года они цветут, а сейчас начал немножко увеличиваться день. И что я обнаружила на... Обеих орхидеях. Вот на этой орхидеи цветонос начал удлиняться. Выросло, вырос бутончик. И здесь тоже собирается еще один бутончик прорасти. И на этой орхидее то же самое. Появился один бутончик и здесь. Тоже еще один бутончик. Орхидея, получается, удлиняет свой цветонос. Мне кажется, что это удлинение происходит за счет увеличения немножко дня и увеличения освещенности. Также вот на этой орхидеи есть еще второй цветонос, который вообще выпустил всего лишь четыре бутончика. Вот он такой немножко ниже, даже по размерам немножко меньше, потому что он созревал в декабре и вот начал свистеть где-то в начале января, к середине января. И что мы здесь тоже видим? Здесь тоже наращивается вот бутончик уже есть маленький, и дальше тоже бутончик. Вот. так что здесь мы можем проследить на этой орхидее, что со сменой, с увеличением освещенности, удлинением светового дня. А наши орхидеи цветут более дружно, с большим количеством бутончиков. До свидания. А как думаете вы по этому поводу? До новых встреч!